Воздушно-космическим силам поставили новые истребители Су-57. История с передачей ВКС новых истребителей Су-57, похоже, достигла логического финала. Как стало известно, два новых самолета такого типа поставили в четвертом квартале 2021 года. Об этом со ссылкой на доклад заместителя министра обороны России Алексея Криворучко сообщил блог ББТ. Ранее видео с одним из двух построенных в прошлом году самолетов появилось в рекламном ролике Комсомольского на Амуре авиационного завода имени Гагарина, Каэна -Ас. Машина получила бортовой номер 52 синий. Возможно, другой переданный самолет имеет бортовой номер 51 синий. Де-факто они стали третьей и четвертой серийными машинами. Самый первый из заказанных самолетов разбился во время испытаний в 2019 году что привело к серьезным разбирательствам. Таким образом, военные получили машину нового типа только через год. Блог ББТС сообщает, что сдача двух новых Су-57 согласуется с плановым заданием Комсомольского на Амуре авиационного завода на прошлый год. Информация о том, что предприятие должно было сдать четыре самолета, не соответствует действительности. В этом году, по имеющимся сведениям, запланировали передачу четырех крылатых машин нового типа. Контракт на поставку 76 серийных истребителей Су-57 Российская Минобороны и Сухой подписали в 2019 году. Сроки выполнения соглашения — по 2027 год. Су-57 — первый и единственный на сегодня серийный российский истребитель пятого поколения. Его разработали для замены в ВКС советского Су-27. Первый полет-прототип Су-57 выполнил 29 января 2010 -го года. Самолет может решать широкий круг задач. Сюда входит борьба с воздушными, наземными и морскими целями. Иногда Су-57 называют носителем перспективных гиперзвуковых систем вооружений. В будущем машина получит так называемый двигатель второго этапа, или изделие 30, который существенно повысит ее характеристики. Первый испытательный полет Су-57 с новым двигателем совершил 5 декабря 2017 года. Напомним, недавно российским военным поставили первые модернизированные истребители су 30 -2. Такие самолеты иногда называют поколением 4 a а также переходным звеном между четвертым и пятым поколением. Всем спасибо за просмотр.